Всем доброго времени суток, с вами Катамхали. Советская ПТ-шка 10 уровня, Объект 268 Карта Фьорды, игрок WWW, Mixel, WWW Такой вот странный ник Где-то там вражеский светляк А счет уже 0.1 я даже не заметил, как-то уничтожается союзная рта. Каким образом. Ну, ничего удивительного. Возможно, просто где-то утонул, да, там упал, пытаясь занять позицию. Бывает и такое. Счет 0-3. Такой, да, сразу намечается турбач. А уже 0-4. Это 2 минуты даже не прошло. Неудачный выстрел, не получается попасть в СТБшку. Ну, тут из-за кустов не видно, возможно, там были какие-то препятствия. фугасом, да. 140 единиц урона всего удается нанести. Ну, счет все-таки размочили. 1-4. Там на правом фланге он. Тяжелые танки. По-видимому. Я так смотрю еще. А, в Кашер один в команде он. Конвой таким сереньким цветом стоит на базе. Ну и на карте видно, что он на базе стоит. То есть это даже счет не 1-4 тогда. А 1-5 сразу можно вычеркивать еще одного союзника. тут подзатихли. Противники сзади пока что такую выжидательную позицию. Ну, союзником тем более вперед ломиться, смысла нету. Просочился. Просочился 90 Да, тоже выстрел так себе, на 155 единиц всего. А СТБшка с золотым снарядом на 324 здесь пробивает. 368 го Странный, конечно, выбор немного, я считаю и Играть сейчас на фугасах Здесь кругом средние танки В принципе, базовым снарядом можно пробивать Ну, еще и 10 золотых В запасе, но это может так НЗ на всякий случай Ну, как раз в этом бою, наверное, они понадобятся Ну, а счет становится 3-6 Противники немного обнаглели здесь Пошли вперед Здесь вообще не удается урона нанести. Все, там сразу Фош полетел, Т-110, вон еще Проджета. 268 вообще решил уйти в глухую оборону. Здесь отправляется в самую глубь карты на островочек, где вообще арта должна стоять. Все, ну я смотрю, хотя бы перешел на базовые снаряды. Шутки закончились, да? Пошел урон. 692 единицы. Ну и хорошо здесь такие кусты, что и даже в засвет не попадает. Есть урон 430-му. 68-й спешил поджаться под камень, но все равно в засвет не попал. Ну, кто же знает. И вот первый уничтоженный противник. Счет становится. 5-8, кстати, по прочности команда идут почти что вровень. Есть возможность еще одного отправить в ангар. Так оно и происходит. О, здесь еще и ФОЖ 155 -й. Так, хорошо. Бортом сейчас... Заряжает. 268-й фугас. Не знаю, может каким чудом здесь получится и пробить в мягкое место. Да, на 1109 единиц. Серьезный выстрел. Урон уже 4 с лишним тысячи, но там 4 с небольшим. И третий уничтоженный, как в тире 268 спокойно здесь себе настреливает на островочке, при этом даже не попадая в засвет. Противники едут, но ну, там союзники, конечно, на себя, их оставшиеся, еще отвлекают. Четвертый. Счет 8-10. Почти сравняли, 9-10. Пятый, я говорю, как в тире. Там вон фуловый Ирина Черонто приехал. Но, по-моему, недолго он будет сохранять полный запас прочности. Сейчас сразу минус 30%. Не, все-таки решил здесь 268-й выстрелить по другому противнику. А счет уже 10-13. 10-14. Все, в одиночку против пятерых. И тут же четверых. И до сих пор 268-й не попадает в засвет. Так, немножечко подкатился противника. Засветил, откатился. Есть пробитие. И опять не попадает в засвет. Да, двойные кусты творят чудеса. Опять подкатился, засветил, откатился. Пробитие, но альфа совсем, совсем мягко говоря не прошла. Там на 500, меньше 600 единиц урона. Все, полетел вперед Риночеронты. Ну, сейчас уже 208 должен засветиться. Ну, если повезет, прошла бы альфа. Да, так и происходит. Минус еще один противник. Серва стоит на захвате, попадает в засвет. 268 по-моему, опять не светится. Там арта просто по кустам отстреливался. Не получается попасть. 176 единиц прочности всего осталось. Мало, крайне мало, конечно. Удается все-таки выцелить и сделать восьмой фраг. Арта просто уже стреляет по кустам. Хорошо, когда арта в такой ситуации сама приезжает, так сказать, на расправу. Ну, она-то едет сюда с другими мыслями, да, скажешь там у противника прочности мало, а вось... а вось прокатит. Ну, не, не прокатило. Осталось еще одну арту обнаружить. Если она с полным запасом прочности, урон будет как раз где-то да, там, ну, чуть больше 10 тысяч.